Всем привет! С вами Александр. Хочу рассказать о Шкоде Рапид. Эту машину я купил в прошлом году в июле месяце. Проехал 33 тысячи километров. Это Рапид в новом кузове. Машина я доволен. Мне здесь очень нравится ближний свет, светодиодная оптика. Дальний свет необычный, а ближний светодиодный. Очень хорошо видно, ну просто шикарно. Из поломок, ну... В принципе, можно сказать, что ничего не ломалось. Вот поскрипивала у меня вот эта пластмаска, Вот, вот это вот. Как она называется, не знаю. И багажник, там такие стоечки есть. Вот они постукивали. Там что-то сделали, их смазали, но все равно. В итоге заказали новые. И вот дилер мне поставит новые. Не знаю, как они называются. И у меня еще два раза срабатывал GPS. То есть была ошибка что нужно обратиться к дилеру вот сам связывался это вот все поломки которые у меня были назвать это поломками ну я не могу Вот 33 тысячи проехал вот, и больше никаких проблем с машиной не было если кто-то хочет купить новую машину то вполне skoda rapid это нормальный вариант я смотрел несколько вариантов это volkswagen polo kia rio и solaris но из них мне больше всего понравилась Шкода. Я не хочу сказать, что те машины плохие. Я думаю, что примерно эти машины одинаковые. Но вот я доволен своей Шкодой. Мне нравится обслуживание официального дилера от Токар в Калининграде. Все вот вешливо и никаких вопросов, вот когда я там говорил, что вот меня вот поскрипывает, все они там быстренько сделали, когда я масло менял, то есть это у них там заняло, вот наверное, то есть я даже не заметил, сколько это заняло, потому что они поменяли масло и пока меняли масло, это сделали, решили эту проблему, даже не пришлось мне как-то специально ехать, записываться. И вот с багажником тоже я заеду и не поменяют. Я считаю, что эти мелкие проблемки, которые были, это не серьезные проблемы, и это не повод, чтобы не покупать шкоду. Есть, я думаю, что это может быть в любой машине. А так по подвеске вот, у меня проблем не было, по двигателю проблем не было. Масло, если, ну так, ездишь активно, то за 15 тысяч километров литра два я доливаю но если ездить медленно так не гонять то некоторые люди даже говорят что не доливает сюда масло совсем я вот тоже замечал если едешь по городу, ездишь потихонечку то масло не уходит если начинаешь так активно ездить то расход масла будет это не является поломкой какой-то это вот такой двигатель здесь зато он очень надежный так что, хотите гонять, доливайте масло. Так она довольно-таки неплохо едет. Вот сейчас вот я 110, вот я нажму сейчас в пол. Вот, что он сейчас разгоняться то сгоняться будет, посмотрим. То есть она едет. Да, вот двигатель ревел, конечно, но вот обороты вы сами видели, какие были. То есть, конечно, это не гонка, Ну если надо кого-то там обогнать, то наедет расход топлива так, 6 и 4 литра это у меня средний Но я еще по городу ездил немножко так вот сейчас расход 100 километров видите 4 4 ,3. это я с горки еду Но при такой скорости где-то литров 5 расход если ехать там, 120 ну, где-то пять с половиной даже попробовать сейчас это я сейчас опять в пол понятно, нажимаю, да она показывает вот. это разгон немножко неудачное место я выбрал потому что видите, здесь сейчас опять пойдет спуск вниз но ну, на спуске она будет вообще ну короче, если километров 120 вот 130, ну где-то около 6 литров если 100, то где-то около 5 литров. То есть расход небольшой. Ну и даже вот средний, да. Вот я 59 километров проехал, вчера немножко и сегодня вот по городу. 55 километров, так. 6,3 средняя, да, у меня показывает. То есть нормальная экономичная машина. Обращайтесь к официальному дилеру в Калининграде, компании Оттакар. Повторюсь, что я доволен своей покупкой. И также я доволен обслуживанием у официального дилера. Желаю вам всем ездить на новых экономичных современных автомобилях.